как у Константина Первого прозвучат мои тексты. Я фанат вообще вот всякой такой вот русской культуры. Нашел его как-то пьяного в баре. Я был 8 марта. Получилось прикольно. И... С учетом того, что я фанат вообще вот русской культуры, так сказать, я люблю там гармошки, балалайки, Ну, все-таки душа, душа у нас русская. У меня, по крайней мере, вот. Я собирал фразеологизмы народа. девушки воробушки не к везде рукав. А... но ну, они, они, конечно, они с каждым днем появляются, потому что поколение меняется. Вот, меняется все, да, там меняется мода, меняется сленг. Но, тем не менее, они уходят, вот все вот эти фразы разговорные, они уходят в народ. Вот эти фразы мне вот надо было сделать в песне. То есть мне нужен был соавтор, который хорошо это сделал. Я им предложил идею, свои вот эти фразеологизмы... И первое впечатление, конечно, меня поразило от Константина, вот его сочетание такой голливудской внешности, такой харизмы Леонардо Ди Каприо, и сочетание с таким брутальным тяжелым вокалом. Ну, лучшим примером, наверное, с чем сравнить, это, наверное, Егор Лепов «Твои лучшие годы». А еще когда он и спел песню «Гражданской обороны», то это, конечно, было прекрасное впечатление. Я узнал, что Константин Бир пишет альбом и собирается его выпускать в какой-то, не то чтобы ближайший, но есть у него такие планы. Мне очень хотелось услышать, как у Константина Бира прозвучат мои тексты, потому что я пишу их со схожим настроением, вот со схожим настроением, с которым Константин Бир выступает на сцене. Когда вот эти данные песни были придуманы, надо было их исполнить на концерте и сделать эту программу и показать ее концерт просто прошел на ура было 8 марта а на женский день весь зал просто стоял на ушах, понимаете, он просто стоял на ушах. Выход и вывод был один, надо срочно, срочно записывать эти песни студийно в нормальном качестве. Потихонечку начал выпускать сперва с синглами, что лишний раз подтвердило, что это имеет место быть и надо это делать. Также помог замечательный человек Алексей Страйков, тоже некоторые моменты сделал, где-то аранжировочки там это в студии свои уже доработал. В общем, проект начал набирать силу. Ну, что меня заинтересовало? Костя обратился ко мне с э, просьбой э, помочь э, в записи э, его песен, поскольку он знал, что у меня есть студия, что я занимаюсь записью и сведением. Э -э, ну, меня попросил мой друг Лёха Страйк, чтобы я там что-то где-то записала, где-то подпела. Я не знала, что это за песня, не знала, кому я подпеваю. В принципе, слова я увидела тоже там за день-за два до записи. Я, естественно, согласилась, я же за все новое. И, собственно говоря, мы сделали вот первые песни. Продакшн. Все полностью записали, все отлично получилось. я принцесса! Я в топе всех гламурных лент! Иди получилось спокойно. И почему бы не попробовать себя в чем-то новом? Так что мне понравилось. С Костей мы знакомы уже несколько лет. Я нашел его как-то пьяного в баре. Я увидел, что чувак валяется на стойке и такой э, клюет носом. Вот. А рядом с ним стояла бас-гитара в чехле. Но я подумал, что это наш парень. Предложил ему помощь, там, э, доставил его до дома. Ну и, собственно говоря, потом выяснили, что у нас дети в какой-то И так завязалась наша дружба. На самом деле знакомы мы с ним вообще очень немного. буквально познакомились в этот же день перед записью увидели также друг друга первый раз. Нам это не помешало найти общий язык, и, ну, мне как, как мне кажется, прикольно записать песню. И мы за все новое.